В Казани вручили международную премию имени Завойского за выдающийся вклад в применение и развитие электронного парамагнитного резонанса. Торжественная церемония состоялась в Академии наук Республики Татарстан. Эту премию присудили профессору Калифорнийского университета США Дэвиду Бритту. Было отмечено его новаторское применение методологии электронного парамагнитного резонанса для изучения металлоферментов. За присуждение премии приехали гости и ученые из разных стран мира. На вручении присутствовал и проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. В университете. У нас все традиции школы Наши специалисты, идеи, способны работать практически в любых институтах, университетах, в любой точке мира. Международная премия имени Евгения Завойского была учреждена в 1991 году. За это время ею были удостоены более 30 выдающихся ученых из разных стран мира. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.